Цой кидает людей, Цой ушел из призм, Цой пирамиду создал. В одном из последних роликов я высказался по поводу проекта, который начал продвигать у себя на канале призм активист Владислав Цой, хотя многие уже считают его мошенником и инфо-цыганом. Я показывал наглядно, почему надо лично владеть своими монетами, а не держать их в доверительном управлении. С моей подачи пошло понятие развивать призм по чести и по совести. Этот подход был назван как путь самурая призм. А все дело в том, что проект Stability, который принимал криптовалюту, ту призм и который рекламировал вышел упомянутый Цой неожиданно для всех ушел в скам. Ну как неожиданно? Я уже высказывал свое мнение на этот счет и тут не надо иметь 7 пядей волбу, чтобы предвидеть исход стабилити. И тут все бы ничего. Ну мешут Цой и тех, кто ему доверился, чтобы получить ревку. А в программе стабильный призм эти обязательства есть и они от новых учредителей и правообладателей призм. Поэтому я, не задумываясь, поддержал идею программы «Стабильный призм» или «Призм Стабилити». Я заявил об этом у себя в открытом чате «Путь Самурая», выложил на ютубе, и лишь единицы тоже согласились поддержать и присоединиться к этой идее. Тогда я понял, что именно эти единицы и есть мой основной фокус, и я должен помочь им в первую очередь. За год мы выросли в сообщество и осознали, что сформировали новый формат DAO, без смарт-контрактов, сообщество, базирующееся на чести и на совести, более 700 человек в пяти странах мира соединены общей целью, чьи капиталы не зависят от биржевых манипуляций. Ну соскамилась очередная пирамида. Это же жизнь, тем более интернет. Тут большинство проектов наделены такой судьбой. Но есть нюанс. Создатель пирамиды стабилити Кастанич Сергей Александрович, который по неведомой мне причине до сих пор является учредителем ООО призм. Это один из людей, кто владеет брендом криптовалюты призм. Это создатель пирамиды, которая по неподтвержденным данным ограбила своих вкладчиков на 5 миллионов долларов. И Владислав Цой был явно в сговоре с ним. Фантомас с 2004 года ведет предпринимательскую деятельность в области бухгалтерии. Это еще один факт в пользу того, что он заранее знал о недолговечном существовании организованной им пирамиды. И Цой не глупый же парень. С пеной у рта, представ чуть ли не ангелом во плоти, заявлял на все сообщество, что стабилити супер крутой инструмент, где не будет проигравших, и всячески отрицал всевозможные риски. Кинься, и завтра станешь сказочно богатым. Но вот они герои сообщества призм, красиво говорящие головы, втирающиеся в доверие к людям, и потом раз за разом делающие свою паству все беднее и беднее. А теперь Цой вернулся в YouTube и даже не попросив извинения у своей аудитории, не признав ошибки, толкает новый проект. По мне, так дела не делаются, за свои поступки надо платить. И я надеюсь, что каждый из тех, кто запятнал свои руки в данной афере, получит по заслугам. Сейчас я поставлю вам запись человека, который еще в начале ноября прошлого года сообщил мне то, что вы услышите. Я думал стабилити выберется из тяжелой ситуации, поэтому не обнародовал эту информацию в тот момент момент, ведь все учредители призм являлись лидерами данного проекта, и один из них меня просил не вставлять им палки в колеса, и после личного разговора с ним, когда он меня заверил, что в стабилити предупреждают каждого участника о рисках, да и вообще там есть деньги, которые Костаныч, как меценат, в любом случае вернет, я поверил человеку с безупречной репутацией, который делал, да и сейчас делает, для призм очень много хорошего, но получилось как. Как всегда. Привет, Ярослав. 7 ноября. Доступного два года, как стабилити работает. Дело в том, что. Я тебе сейчас на словах конкретнее расскажу. Дело в том, что в течение пяти месяцев, около полугода, выплаты, так называемые, или обмены, как называются, в прекратились. Мы начали возмущаться. В конце концов, Кастаныч и Цой в данном случае рассказали нам такую историю, что они, деньги, собираемые с стабилианцев. Пустили на закуп какого-то там майнингового оборудования. Что они там майнить собирались неизвестно. Они всем по ушам чешут, что они манить собирались в призм. Однако они манят, скорее всего, вот эту вот монету Херова, в которой замешан Дерошев, Алпатова. И мы выяснили вчера буквально, что там замешан Кастанович. Около 5 миллионов долларов собрали они. Первый год, да, делали обмены. Со второго года началась бодяга. Обменов нет. Кастанович ведет себя нагло посылать их нахер собралась группа человек 30 которые начали требовать те люди которые на Южеле конкретно например есть такой э, человек сугейка Юлий. как только он подсоединился к нашей группе и высказал свою угрозу ему сразу заплатили тысячи, около 2500 USDT, и как бы он прекратил на Южеле. такая история вкратце я уже проинформировал всех разработчиков в том числе которая в ООО «Призм» значится. Денис Северов занимает непонятную позицию. Влад Волконский говорит, никого не трогайте, Костанович выплатит. Кастанович обещает, я выплачу, выплачу. Цой продолжает деньги собирать, они открыли там компании, еще дополнительные, не компании, а программы так называемые, «Феникс» и «Симург» назвали. И постоянно они, короче говоря, этой ерундой занимаются, и так им Выплат серьезных по сегодняшнему нет, есть только обещания.